Не знаю, мне меня прошли с модами, а вот сегодня с модами везде не играл, и вчера ванины таким простым кажется Я не так сделал Так, стоп Ошибка, я забыл как что делать по-другому Я забыл что он делается так Блять, ошибочка Критическая